Всем привет! Это снова программа «Готовка дома», как обычно я ее ведущий Андрей. И сегодня мы с вами будем готовить батрушки. А для этого всего нам понадобится 400 г творога, 350 г муки, 150 г сахара, 100 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 1 пакетик сухих дрожжей и 1 пакетик ванилина. Первым делом мы будем замешивать тесто, но для начала нам нужно замочить дрожжи в молоке. Итак, дрожжи у нас уже разбухли, теперь выливаем их в чашку. Разбиваем сюда одно яйцо. Высыпаем сюда 100 грамм сахара, 2-3 стакана. Остальные 50 грамм пойдут на начинку. Высыпаем сюда пакетик ванилина. И замешиваем. Теперь потихоньку добавляем муку. Теперь добавляем туда размягченное сливочное масло. Итак, тесто почти готово. Далее домешиваем руками. Итак, должно получиться вот такое вот упругое тесто. Теперь ложим его в какую-нибудь чашку, накрываем сверху важным полотенцем и оставляем в теплое место на 2 часа, чтобы оно подошло. Итак, после того, как тесто у нас подошло, мы его несколько раз проминали, раскатываем его в жгут и разрезаем на 8 равных частей. Проминаем немножко тесто, формируем шарик и оставляем немножко постоять. Теперь выкладываем эти шарики на противень, смазанный маслом. Придавливаем ладошкой каждый шарик. И донышком стакана делаем углубление в каждой лепешке. Теперь оставляем ватрушки так постоять 10 минут, а тем временем мы сделаем начинку. Итак, после того, как вы протерли творог телесито, высыпаем туда оставшийся сахар, добавляем туда ванилин оставшийся. И еще, по идее, туда нужно добавлять одно яйцо целиком, но я добавлю туда только белок, потому что желток у меня пойдет на смазывание для золотистой корочки ватрушек. И теперь все хорошенько перемешиваем. У вас должна получиться кремообразная однородная масса. Теперь в каждую ватрушку по столовой ложке выкладываем творожную начинку. Теперь ватрушки нам нужно смазать желтком. Теперь ватрушки отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Итак, ватрушки с творогом у нас уже готовы. А с вами была программа Готовка дома. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт готовкодома.ру. Приятного вам и до новых встреч, пока!